И всем еще раз здорово, ребят, с вами я, Ванек, и мы с вами продолжаем играть в Outcore. Угу. Короче, строит трансляцию, хотя нет, ладно. Нет. Офелия, подожди. Раз нам не нужно предупредить папу, что мы собираемся в верхний мир? Конечно, нет. Ты же знаешь, что он не отпустит тебя. Поэтому мы должны держать это в тайне. Другого их-то просто нет. Ладно. Мы на месте. Эта воронка отсоединяет наш мир с верхним. Ты наконец Теперь ты наконец-то сможешь найти приключения, о котором ты так долго мечтала. Афелия, я не уверена. Мне очень страшно. А если, папа, что если папа прав, и верхний мир на самом деле ужасный? Чего ты тогда хочешь? Пойдем домой. Вот как... Ты пока еще не готова отправиться в это приключение. Не переживай, можете торопиться. Но это единственный шанс увидеть верхний мир вместе. Что? Почему? Потому что я не вернусь. Мечта не исполнится сама по себе, если я буду просто сидеть на попе ровно и ждать, когда же я буду готова. Я не буду притворять, что я не напуган на дочёте, но мне просто нужно закрыть глаза, сделать глубокий вдох и отправиться в путь, без колебаний. Фух, Офелия. теперь я готова. Прощай, Люмин, надеюсь мы когда-нибудь еще увидимся. Аферия, подожди. Не бросай меня одну. Во вторник и четверг, кстати, меня не будет на ютубе. не буду записывать. Во вторник в четверг. Люми, ты уже несколько недель не выходила из комнаты. Папа. Я знаю, что тебе тяжело, но ты не можешь так, так до конца своих дней. Какой смысл выходить из комнаты? Снаружи ничего нет. Так моя ж... там моя жизнь будет такой пустой, как в этой комнате. Как и в комнатке этой. Блин. Папа. Эх. Нужно как-то помочь моей дочке. Ну нет ли долг родители? Я должен стать ей лучшим отцом. Я делал все, что мои силы, чтобы вернуть ей счастье. спалил ей, их дом хорошо пойду сейчас так приду и сейчас так вот он спалил дом клев появился кстати ладно пора приниматься Свою работу. Однообразную, старую, дурацкую работу. Принять свою судьбу. Я всю жизнь проведу в подземелье. За тротом я вернусь к своей обычной, постневной, скучной жизни. Пер, три монетки пальцы справа. От меня слева от тебя. Еще одно упадет слева. Это справа от тебя. Ой, а что это? Это фотография для Люми из верхнего мира. Это верхний мир. Я сделаю это. Я не могу смириться с такой жизнью. Я должна хорошенько подготовиться, и затем я наконец-то отправлюсь в верхний мир. Эх. Вот как-то так это было, да. О. А, это помню, она по пути отели. Уф. Чё Где я? Я вроде сбрасывал эти ворунки вместе с пошмаком. Ой, смотрите, она очнулась. Лайф. Это пародия на Вайфу. Ты в порядке? Кто вы такие? Мы в той же ситуации, что и ты. Мы сами только что здесь очнулись. Похоже, что мы все хотели попасть в этот верхний мир, но каким-то образом очутились здесь. Хм. Мне не нравится это место. Проклятие! И как мне отсюда выбраться? Привет! А кто тут у нас? Приятно познакомиться, Манрей. А что с, с этим-то что? Гайда. А, ты про него это Манрей. Как видишь, он немного особенный. Манре родился без турса и туловища, Но у него грудь летает и шея в прямом смысле. Бедняга. А ты кто? меня зовут Гайду. Смысл моей жизни быть праздником для Манре. Видишь ли, он родился в виде парящей конечке, а это значит, что он единственный. Я единственный человек-плюс, который может понять, что у Манре на сердце. Которого у него физически нет. Манрей нельзя так при других выражаться, Что он сказал? Он злится, что мы заперты здесь. Чтобы попасть в верхний мир и найти того, кто сможет его собрать. Ну, удачи. Я с Лайфой еще не поговорила. Тут Торстеноби. Мое имя и прошлое не имеют значения. Я о них не спрашивала. Меня зовут Доктор Синобик. С самого рождения меня учили убивать людей. <клес> Одно также и лечить их раны. Поэтому ясно, круто. Под покровом ночи я в своем ярко-красном и бросном шахте проникаю к своей цели. Это шар пропитан кровью моих врагов. Которые я использую для других врагов, которые я лечу. <клес> да, очень интересно. Но цель моей жизни одолеть моего злого сводного брата, близнеца-юриста-анархиста. Он посвятил всю свою жизнь Сей нью -Хаосу и беспорядка. Посредством ужасных законных правомерных методов. Мой путь лежит в верхний мир, где находится наш легендарный меч Ашмедай. А это, кстати, тот Ашмедай уничтожитель, который из игры с его помощью я смогу одолеть брат и стать лидером клана Ампутерна Танчису. <coughs> ага, удачи, я пойду. Здравствуй. Привет, я впервые вижу нас кого-то настолько большого. Да, я регулярно служу. Мне часто говорят, что я высокая и широкая. Высокая, широкая и с формами. Некоторые из этих описаний я слышу чаще других. Ой, я же не представилась. Меня зовут Лайфу. Приятно познакомиться Лайфу. Я Люми. Мне тоже приятно познакомиться. Га, га, ха, Мне сиди. Я и мистер Гений, женатый человек днем, вовсе днем и вовсе не злой Гений ночью. Господь своим чрезвычайно впечатляющими, чрезвычайно впечатляющими мыслительными способностями. Нет, нет, нет, нет, нет. И создам мне задействуем план побега из этого места. Но сперва я должен не от парни подозрительных дел. Мистер Гений. Мистер Гений, вы куда? Привет. Приветствую, джентльмены и джентльвумены. А также груда опаряющих конечностей шеи. Это определенно точно пред записано сообщение. не прямая трансляция, блять. Там.. А, не в прямой трансляции там справа сверху LIFE написано. Вы, наверное, ломаете голову, почему вы оказались здесь, а не в Верхнем мире? <свят> э, что ж, ответ под... предельно прост. Это я, за, это я запер здесь. А, что? Что тебе от нас надо? Ничего. Вы можете идти. Спасибо за игру, ауткор, разработчик, композитор, тестировщик Ладно, шучу, давайте серьезней. Добро пожаловать в школу для юных граждан, отказывающихся платить за проживание.